Добрый день, с вами я, Лена Крайнова, и мы с самым массовым интернет-изданием столицы нашкиев.ua приглашаем вас к сотрудничеству. Наша команда готова приехать к вам на фестиваль, презентацию или другое событие, о котором должны узнать более полумиллиона подписчиков наших страниц в социальных сетях и посетителей веб-сайта нашкиев.ua. Наши читатели – это активные жители столицы в возрасте от 25 до 45 лет, которые постоянно находятся в поиске новой информации о продуктах и сервисах, облегчающих их жизнь в столице. Зная возможности нашего медиа, мы можем гарантировать 100-тысячный охват сообщений, а также десятки тысяч просмотров видео прямых трансляций, что сравнимо со средним телеканалом. А по уровню вовлеченности и интерактива это многократно превосходит традиционное телевидение. По всем вопросам сотрудничества обращайтесь по этому телефону или пишите письма на этот имейл. Наши менеджеры свяжутся с вами и проконсультируют по всем возможностям нашего медиа для достижения реального бизнес-эффекта.